Присылайте мне свои прикольные и классные анекдоты, и я их с радостью расскажу на своем канале. Всем прекрасных и хороших выходных, хорошей, прекрасной погодки, чтобы все было замечательно. Всем пока-пока.